Деволютизация. Что это и с чем ее есть? Что скрывают боли в животе? Внешний день а, раннее выявление онкологической патологии позволяет с минимальной финансовыми потерями вылечить пациента. Наблюдать за поверхностью земли очень увлекательно. Исследовался участок бассейна реки Волга вблизи города Казань, для которого были подготовлены данные дистанционного зондирования земли.

Всем привет! В эфире Универньюса в студии Карина Саяхова. Сотрудник лаборатории интеллектуальных робототехнических систем, аспирант Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Рамиль Сафин завершил свою двухмесячную стажировку в Японии и сегодня вернулся в Казань. В составе команды Киотского университета он стал победителем международного конкурса поисково-спасательных роботов «Робокаприс Киулик».

Центробанк будет содействовать ускорению девалютизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в евро и долларах. Безопасна ли она для российской экономики? Расскажем далее. Центральный банк России опубликовал документ, в котором предложил участникам рынка и экспертному сообществу обсудить ключевые направления развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений.

Так Центробанк поставил новую задачу – постепенно отказаться от валют недружественных стран – долларов и евро. Предполагается, что сокращение операций в токсичных валютах будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации. Под девалютизацией вкладов следует понимать постепенный перевод депозитов граждан и организаций с долларов и евро в рубли. В таком случае Центральный банк Российской Федерации видит способ спасения банковского сектора от возможного дефолта. Суть девалютизации состоит в том, чтобы...

По возможности ограничить или исключить использование российскими гражданами и предприятиями иностранной валюты в международных операциях, а также ограничить хождение иностранной валюты внутри страны. Смысл всех этих действий заключается в том, чтобы избежать рисков, связанных с различными

Недружественными действиями со стороны стран эмитентов соответствующих валют, которые могут выразиться в заморозке банковских счетов, ограничение проведения платежей в соответствующих валютах.

В ближайшей перспективе полностью отказаться от операций в долларах и евро не получится, но максимально снизить их влияние на российскую экономику все же возможно. На сегодняшний день мнения финансовых специалистов касательно прогнозов на будущее разнятся. По словам экспертов, на данный момент достаточно сложно сказать, как нынешняя экономическая ситуация отразится на рядовых гражданах. Однако основной риск, связанный с девалютизацией, они все же выделяют. Это невозможность или ограниченная возможность хранить свои средства в иностранной валюте в российских коммерческих банках. Уже сейчас.

Многие коммерческие банки вводят дополнительные комиссии по валютным счетам, стараясь от этих счетов всеми способами избавиться. Таким образом, те, кто имеют валютные счета в российских банках, рано или поздно будут вынуждены либо конвертировать эти средства в рубли, либо

забрать их из банков в виде наличной валюты. Позиция Центрального банка по вопросу девалютизации заключается в том, чтобы отвести российских граждан, российские компании и банки от потенциального удара антироссийских санкций. Центробанк намерен приложить все усилия для того, чтобы перенаправить граждан и компании в сторону использования российского рубля в международных операциях или использования валют дружественных государств. Карина Саяхова, Универньюз.

Около 95% населения в той или иной степени нуждаются в регулярных консультациях гастроэнтеролога. Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения и являются одними из наиболее распространенных в сравнении с патологиями других органов. О том, что нужно делать в таких случаях, расскажет наш корреспондент.

окна то есть пациент к нам приходят вот есть консультации гастроэнтеролога есть диагностическое оборудование которое соответствует этому вот есть хирурги отделения эндоскописты которым могут в случае там если есть показания там мешаться по своей специ... специфике и вот этот система окна окна и дало тому что пациенты очень полюбили наше отделение

и на сегодняшний день, слава богу, мы пользуемся как бы востребованностью и вот эта вот сплоченность

обезопасить его от, от, от осложнений

В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета разработали алгоритмы для обработки и анализа медицинских изображений, которые уже внедряются в университетской клинике. В планах у ученых объединить алгоритм устранения дефектов и предсказывающую нейронную сеть для улучшения качества классификации маммографических изображений в будущих исследованиях. Работа выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства КФУ ⁇ Приоритет 2030 ⁇

что такое дистанционное зондирование Земли из космоса, в каких сферах она применима и почему это незаменимый инструмент для изучения нашей планеты?

Аспирант первого года обучения Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета Давран Сабиров одержал победу в конкурсе «Студенческий стартап» в направлении медицины и технологии здоровья и сбережения. Он получил 1 миллион рублей на реализацию своего проекта. Разработка тест-системы для диагностики нейротравм и их прогностической оценки. По словам на конечным продуктом в ходе реализации проекта должна стать высокоспецифичная тест-система для диагностики и оценки травмы спинного мозга, которая поможет врачам в выборе оптимальной